Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Живнеров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Я для вас подготовил 4 видео. Сегодня у нас первое из них – это про убеждения. И первое убеждение против страха за прошлое. И сегодня я вам расскажу про это убеждение, я вам прочитаю, к сожалению, а, а, ну, то есть, не к сожалению, а к счастью, эти убеждения у меня уже прям записаны, именно эти убеждения – мы подкрепляем у моих клиентов на курсе психотерапии для того, чтобы они, вспоминая что-либо в прошлом, не испытывали страх. Как возникает страх за прошлое? Значит, когда у вас что-то в прошлом было плохое с вами случилось, вы начинаете бояться, что это повторится в настоящем. То есть вы считаете, что ситуации очень похожи, что допустим, в темной подворотне я был тогда, в темной подворотне я сейчас, и значит это повторится. То есть вы как бы пытаетесь объяснить одной причиной, почему тогда такое случилось. И, например, если у вас случилась паническая атака, вы считаете, что если она случилась в метро, то если я окажусь в метро, она снова случится. То есть как только вы оказались в метро, вы вспоминаете, как там случилась паническая атака, и тут же боитесь, что она повторится. Это когда мы говорим о произошедших событиях, это уже в прошлом, да? И вы вспоминая это, вызывает у вас страх. Кстати, подумайте, если бы у вас когда-то пропала память, насколько бы спокойнее стала ваша жизнь. Представляете, что вот весь негатив в прошлом, который у вас был, если бы вы про него в одночасье забыли. И я, кстати, очень долгое время думал, что то, что у нас с нами в жизни произошло, определяет наше мировосприятие настоящего, и это очень печально. Если у вас случились какие-то плохие вещи с вами, то вы будете искаженно смотреть на мир. Но есть определенные направления, которые позволяют правильно воспринимать мир вокруг себя и иметь правильные насчет него убеждения. И первое убеждение на прошлое, да, связанное с прошлым, я вам сегодня покажу. Я вам его расскажу. И расскажу, что с ним делать потом дальше. Но к прошлому относится не только что-то, что вы можете вспомнить. Это относится и другие ситуации неопределенности, которые уже случились. Например, вас уволили с работы. Это может быть неопределенностью. Молодой человек вам не перезвонил. Неопределенность. А, у вас закололо в боку. А, вы вдруг забыли ключи дома. Казалось бы, такие простые ситуации, но для каждого из вас такие ситуации могут быть критическими и тревожными. Например, женщина, которая не перезвонил молодой человек, может считать, что он хочет с ней расстаться. Это вызывает страх. Она объясняет это одной пугающей причиной, это провоцирует страх То есть по факту произошло, он за два часа не перезвонил Она считает, что он хочет с ней расстаться Страх Допустим, человек забыл ключи дома Считает, что у него проблемы с памятью, тоже возникнет страх Человек уволили с работы, он считает, что он плохой сотрудник тоже возникает страх или считает, что он больше не найдет теперь работу. Получается, когда что-то происходит в вашей жизни, и вы не понимаете, почему так произошло, то вы, соответственно, объясняете какой-то одной пугающей причиной то, что произошло, и это провоцирует страх каждый раз, когда вы это делаете. Для того, чтобы этого не делать, вам нужно смотреть на прошлое через призму определенного убеждения. И сейчас, внимание, я вам его продиктую. Возьмите сейчас, поставьте на паузу. Или просто отвлекитесь, возьмите листок и ручку и запишите это конструктивное убеждение Потом, чтобы оно у вас было перед глазами Это то, что я даю своим клиентам и Это то, в чем мы в итоге потом на курсе психотерапии с ними убеждаемся Никогда не бывает одной причины произошедшего события Каждое событие – естественное следствие своих совокупных причин Почему это убеждение звучит именно так? Потому что когда вы пытаетесь объяснить что-либо одной причиной, как хорошей, как и плохой, вы остаетесь в своем черно-белом мышлении. А это убеждение говорит вам о том, что причины всегда совокупные и в сумме приводят к тому, что происходит в жизни. И когда вы начинаете понимать эти совокупные причины, вы как бы разделяете обстоятельства на сейчас и тогда. То есть если тогда в метро мне стало плохо, и я понимаю, почему тогда так произошло, какие причины совпали у меня и к этому привели, то я автоматически, понимая, что сейчас этих причин нет, перестаю связывать эти две ситуации. Когда я понимаю, почему мой сосед умер от ковида, я понимаю причины, которые оказывали на это влияние, я перестаю бояться, что я также умру. И тогда вы убираете страх из всех своих прошлых событий, воспринимая их спокойно, нейтрально или естественно. Ну или менее беспокойно это дело. Но нужно это делать во всех ситуациях, которые вы вспоминаете по мере вашей жизни. Ведь вы каждый день что-то вспоминаете, с чем-то сталкиваетесь, и это вызывает у вас тревогу и страх. Но... Вам нужно понять, что чудес не бывает. И я хочу сейчас немножечко вас отрезвить. Хоть вы и любите, наверное, такие моменты. классные убеждения, классная техника, и вся жизнь наладилась. Нет, друзья, все немного обстоит иначе. Ваши убеждения, они не формируются сами по себе. Они формируются только в результате вашего жизненного опыта. Жизненный опыт – это то, что было в вашей жизни. И это и формирует ваше убеждение. И это убеждение, которое я вам прочитал, оно не может быть вами а, просто из-за того, что вы его прочитаете Тысячу и один раз оно к вам не приживется. Оно приживется только тогда, когда вы найдете доказательство этого конструктивного убеждения в каждой ситуации, которая сейчас происходит в жизни. Так вот, смысл в том, что когда вы начинаете находить совокупные причины в тревожных произошедших событиях, именно в произошедших, не в планах, вы тогда подкрепляете это конструктивное убеждение Это как в институте, когда зачетка работает на вас Сначала вы работаете на зачетку, а потом она на вас Здесь то же самое Вы подкрепляете конструктивное убеждение Еще раз давайте его прочитаю Никогда не бывает одной причины произошедшего события Каждое событие естественное следствие своих совокупных причин вы подкрепляете это конструктивное убеждение и с помощью того, насколько вы в него верите, вы начинаете через эту призму смотреть на все свое прошлое. Вам говорят: "А вот, ты помнишь, попал в аварию", а вы начинаете понимать, что тогда были свои совокупные причины, это произошло естественно, и воспринимаете это естественно, не боясь, что это повторится в настоящем, понимая, какие причины тогда были. Но только исследуя и поиск, исследование и поиск этих причин позволяет верить в это конструктивное убеждение и использовать его на уровне предубежденности. Уровень предубежденности это такой уровень когда вы э, не знаете совокупных причин но вы точно убеждены что они там есть и вам даже их искать не надо вы уже воспринимаете естественно эту ситуацию даже не зная какие там совокупные причины просто потому что вы нашли совокупные причины во многих других ситуациях и именно этим мы и занимаемся на курсе психотерапии. Мы берем все тревожные ситуации, все произошедшие, находим в них совокупные причины, подкрепляем это конструктивное убеждение, которое крепнет и позволяет потом спустя время смотреть на весь мир через него и спокойно воспринимать. В дальнейшем в других своих видео я вам расскажу еще о трех конструктивных убеждениях, которые помогают вам убрать страх за Будущее – убрать злость, раздражение, обиду, убрать стыд и чувство вины. И ваша задача останется на основе этих конструктивных убеждений, на основе ежедневной работы над собой, подкреплять их. И это самое важное – подкреплять конструктивные убеждения. Это все, что вам нужно сделать, чтобы избавиться от страхов и негативных эмоций в своей жизни. Напишите, что вы сейчас об этом думаете. Я буду с удовольствием читать все ваши комментарии. Пока!